Я клоуна Да, купил машину Дырявый, ну, машина Не, а то у меня в машине курит, че за Санта Клаус, я не понял сам а говорит, я, я, в... я в машине не курю. А, ты на улице куришь. Он видишь, снимает меня. Ну. Но... Мы едем, едем, едем. В далекие страны. Какая я? Вижу, я в машину купил, нахуй. Вот. А пойдем-ка. Вон к... к той машине подойдем. Вот я купил, нахуй. Машину новую. новую машину. Как? Оплокотица. А ну-ка покажи, как. Подписывайтесь на канал. Барракуда, Большое. и все, поехали. передай перед подписчикам. Подписчикам, да? Кажется, с нового да года. У меня по... морда нахуй. Не, поздрав с новым годом. Ну-ка, ну ну день, давай к нам, с нами. Давай, давай. давай. сюда к нам. День, сюда, давай. Сюда посередине. День. Ну, подтяни сюда, мы вам селфи видж сделаем. Скажи, спро... ну, оденьки ее опять? Да, да, он уже кепку одел. Скажи, с новым годом. Я не скажу. С новым годом. С новым годом, лодочники, нахуй, фик вам, Поехали, <реклама> поехали, хватит, поехали, да. ну. Но... Ползеркало. Давай это в интернет нахуй не отправлять. Мне уже фотографии нахуй приходят так вот. Узнают тебя уже. Ну, конечно, ебак. Ну давай, ага. Водочки. подписчики. Поздравляю с Новым И все. Что хочешь, то и желай. Мани-мани хуй в кармане. Да. Все. понравилось тихий твои. Не, а почему пьяный спал не А не скажу. Снимется Фалик... вставай. Ну, сейчас нахуй, сниму, руки пачкать буду, нахуй, правда, они грязные. Спят усталые игрушки, книжки спят, Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, Данилыч! Я не могу тоже гнуться. Майцы я гнутся. Или хуй ягнется. Данилыч, иди сюда. Третий будешь на. Да. Вот. Вот. A SMILING Let me Герматон нахуй, не как? Лысый хуй залез! Вы знаете такого названия? Нет. Да он не понимает. Да ёбаный в рот, он тоже хотел пролеститься наше. А раз нет, значит не лезет. Ну ты гербатон же пил ну, постоянно. Более. Ты сильно болел? Сильно болел? Нет. Вот, видишь, болел. Мне, это. А ты, ты говоришь, на мой дом.